Сегодня предлагаю вам узнать, как приготовить Дрезденский Штоллин, традиционный немецкий рождественский пирог, который покорит вас легким ароматом орехов и сладостей цукатов. Попробуйте, это вкусно. Такой пирог весьма необычный для нас, так как его необходимо настаивать целых несколько недель. Но поверьте, такой пирог станет вашим любимым пирогом на Рождество. Аромат орехов, цукатов, рома и цедры цитрусовых подарит по-настоящему праздничное настроение, не говоря уже о невероятном вкусе и эстетическом удовольствии. Вы можете замочить изумы и цукаты не только в роме, но и в бренде или коньяке. Как вам больше нравится, это действительно изысканная выпечка, поэтому спешите записать такой чудесный рецепт. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Изюм и цукаты залейте ромом и отставьте на некоторое время. 2. В небольшое количество теплого молока добавьте пару ложек сахара, высыпьте туда дрожжи, поставьте миску с дрожжами в миску с теплой водой. 3. В молоке разведите пару яиц, хорошо перемешав их с молоком с помощью венчика, маргарин или масла натрите на крупной терке. 4. Добавьте в сахар мускатный орех, ванильный сахар, цедру лимона. Перемешайте. Немного посолите. Молоко с яйцами вылейте в миску. Добавьте натертый маргарин и сахар со специями. Перемешайте и добавьте дрожжи. Аккуратно перемешайте массу. Подписка на канал. Гарантия свежих вкусных рецептов. 5. Порциями высыпьте просеянную муку в тесто, аккуратно перемешивая. Замесите тесто и оставьте его в теплом месте на 2 часа. Можно накрыть его полотенцем и поставить на теплую паровую баню. 6. Затем высыпьте туда изюм, цукаты и измельченные в блендере орехи. Равномерно распределите орехи и сухофрукты в тесте. Немного вымесите тесто на столе, разделите его на две части и сформируйте штоллин. Растяните тесто и сверните его три раза так, как показано на фото. 7. Дайте пирогам полежать в теплом месте 30 минут, выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 1 час, за 10 минут до окончания приготовления смажьте штоллин сливочным маслом или желтком. 8. Посыпьте готовый штоллин сахарной пудрой, заверните штоллин в фольгу и полотенце и оставьте на 2 недели в сухом месте. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся! Необходимые ингредиенты. мука 500 грамм. Яйцо – 2 штуки. Цедра лимона – 2 штуки. Орехи – 300 грамм. Ром – 120 миллилитров. Молоко – 200 грамм. Сахар – 200 грамм. Дрожжи – 10 грамм. Ванилин – по вкусу. Имбирь – по вкусу. Мускатный орех – по вкусу. Соль – 1 щепотка. Количество порций – 5-6. Палец вверх или вниз – комментируйте, подписывайте. Заходите на канал снова, котятки.